Занимаемся с вороном вот таким вот делом. Пытаемся теленка поймать. Как нам его поймать, неизвестно. Пробежали уже, наверное, блин, километров. Я не знаю, сколько я его прогнал. Бежит без остановок. Уже должен скоро пасть. Да, ворон.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 Вот такой вот этот малышик. Ох, ох, ох. Сейчас выгоним его на железную дорогу, пусть его поезд собьет тогда. лучшая безболезненная смерть на которую он может рассчитывать Это... все бежит себе на уме направление даже вообще не выбирает лишь бы прямо и все Стервятники летают его готовят, караулят Трудь стой! Самая эта ворона мне нельзя оставлять одного он тоже может у меня пойти и ловить двоих потом, будет гораздо сложнее. Еб... Паразит. Пробовал я его в кусты загнать, но я его там тоже не догоняю. Он там маленький Юрки. А это вкус. Ох ты, блин. Дальше поедем. Раз у него здоровья много, да, Ворон? Еду я не перееду железную дорогу, только вот в чем вопрос. Этот дурак перебежит, я думаю. А кони, говорят, не каждый переходит. Вот в высоковольтной линии. Веревки у меня нету никакой. Чтобы на него накинуть. А рюкзак только с пятью килограммами. Тут стой! Да неужели? Фу! Ой, ты дурак! Ой, ты дурак! Фу, по хокке! Давай, давай, давай, дыши! Фу. Может, выживет! Сейчас попробовать звонить хозяину. Поехали. Будем надеяться на лучшее. Вот так вот тут бывает. Вот таким увлекательным занятием мы с нам занимаемся. В соседнюю деревню нам надо вот эту скотину перегнать. Так, все, не пей много. Мы же с тобой только что теленка ловили. Все взмокли. Вот так вот как получится не знаю. Коровы в поле еще ни разу не были, поэтому такие дураки дураками не буду заводить корову. Нам знать их еще надо 15 километров. Куда ты? где-то одну треть пути в общем мы идем очень медленно очень долго мы будем идти там он впереди девочка беленькая маленькая постоянно пытается ложиться в кустах прячется идти отказывается Но мы пытаемся идти вот этот молодец этот маленький Деленочек, но старается идти, ни разу пока не прикладывался, не привлаживался Вот так вот тут. Вот. Куда вы воду-то так? Лишь бы поесть Эшли Да Ворон, дать вот этому попить надо, силы восстановить Эй, дурачок, ты куда? У тебя мамка-то на гредери. Эди? Вот так уже листики распускаются. В очередной раз теленок заныкался. Вот пришла мамка к нему. Лежит такой все. Я говорит, устал я дальше не пойду, да, ворон? Хитрец. Так, ну ворон может дальше тоже не пойдет. Сейчас мы ему по-хитрому подвяжем. Чтобы она... Чтобы он далеко не шагал Иди! Все. и силы у него появились И желание идти <свист> Эшли! Даже бегать может Просто не хочет. Вот так вот. вот. Там он битва идет не на жизнь, а на смерть. Бу, блин, пылят. Прям в глаза все. Все, этот пошел опять прятаться. Задерживаешь ты нас. Может его в воду. И сказать его не было. Ну и да, выходи. Сейчас за хвоста кусит ворон. Допрячешься. Да У нас опять этот теленок, он уже меня начинает бесить. Лег такой, спрятался. Ну стой! Спрятался он, как будто мы его не найдем. Белого, да, ворон? на зеленой траве притоился. Эшли, вон мамка твоя стоит. Сейчас ворон кусит. Так, те куда-то у меня пошли вкус. Опять у нас стало, потому что этот дурак, как обычно, у нас спрятался. Может утонет и все. Покажу, не видел. Блин, сейчас поймаю, его, топлю. Хе, э, пошли! Так, надо самому водички вкусно и спить как-то, забраться, забраться в воду. Вкуснятина. жуков правда нету никаких сыт не будешь от такой воды ну, хотя бы просто попил то хорошо в пути в пути мы уже с учетом того что того теленка ловили три часа три часа О, ворон перехитрил, мои хитрые вязки, да, ворон? Сейчас бы раз ушел, скажи, как так я тебя завязал? Палочки у меня только ломаться успевают, не только. Опа! Не только обворона. Тут у меня еще кое-что для зверушек. Но что-то мне кажется, что я не успею уже по своим делам уехать. Э, пошли! Движемся! Решили дать им перекура. то что вон та маленькая собака вообще не идет уже. В машине два, два теленка лежит. Вот так вот-вот бывает. Дороги уже 3,5 часа мы преодолели где-то из 15, наверное, в районе 9 километров. Но все, мы прибыли в деревню. Практически. Осталось загнать и все. Айда, ворон, айда. Опять залезли в самые дебри. Пошли! Когда-то деревня была. Клуб и школа. И все дела. Сейчас один житель только живет. На постоянной основе. Ну в общем как-то вот так вот тут вот. до места назначения прибыли спустя 5 часов 30 минут. Ну как-то вот так вот тут. Вот. Даже телефон есть. Ничего себе. Ничего себе. себе. У нас деревня вроде и то не рабочая Нифига, довором. Да вот это люди живут Там дорога В другую деревню Где-то тут колодец нам сказали есть Поедем, посмотрим есть ли он? Памятник Даже такой свежекрашенный Люди добрые, помните, любимую жизнь наши и вас, дорогие. Вот так вот тут. Да. Там еще несколько домиков брошенных. Это кладбище, я так понимаю. Ни разу не был в этой части деревни. Главное, чтобы что-то на колодце было, чем воду подчерпнуть. Стальная ерунда. Будем жить ворон, ну я буду жить, ты то, ладно. Ты и так вот воду, воду пил, я сейчас попью. Ну что, там с водой у нас не получилось, колодец замерзший. Сейчас попробую здесь, может быть, здесь попью хоть. Скоро ну рюкзак привяжем, чтобы если он побежит, он ему по голове бил. Ему было некомфортно бежать. Так, здесь вода тоже чистая, вкусная. Только от рук пахнет коровьями, какашками. Надо ополоснуть руки. Чтобы вкус воды не портила. Ну что, приступим. На красота а, еще бы поспать и а, вообще бы здорово было ну что ворон как ты думаешь мы по своим делам успеем с 10-8 время непонятно но попробуем Кстати, по итогу-то с коровами. Одного вот я догнал, которого у нас сразу в сарайки выскочил. И не в ту сторону побежал, где-то километров я, наверное, пять его гонял. Я думаю, он раньше свалится и больше не встанет. Он до последнего бегал, до похоты. В общем, поймали. Потом убежал, оказывается, второй теленок он вернулся домой, его поймали, тоже на машине сюда привезли в деревню. И вот эта белая телочка, она тоже все-таки поехала на машине последних, наверное, километров пять. И стала желание идти покидать. Силы у нее были, но просто она не хотела. В общем, вот так вот три маленьких теленка приехали сюда на автомобиле. Им повезло. Так, все, ладно. Сейчас должны оси выйти где-то. Кабана тут, наверное, нету, оси здесь должны быть. Попытаемся на вторую камеру кого-нибудь заснять. Да, Ворон? Ну все, всем пока. Не знаю, как камера видит, уже достаточно темно. Вот так вот у меня тут дела обстоят. Год, наверное, не был. русю объели так как соли здесь не было вот так вот Ох, соли маленько с собой взял как знал что затянется поездочка но лучше столько чем ничего Вот так вот вот. Теперь точно всем пока. Это бобер сгрыз, кстати, если что. Дерево. Здоровый, по грудь. Бобер по грудь был. Ну всё, теперь точно красота.